Недавно прочитала объявление на автобусной остановке. Написано оно было на тетрадном листочке в клеточку. Содержание было примерно такое. Кто украл кошелек 6 сентября в автобусе номер 642, тут будет проклят, и вся его семья будет проклята. Кости переломаешь, глаза повытихают, сдохнешь в мужчинах, и месяца не пройдет, если не вернешь по адресу. Далее шли какие-то иероглифы, похожие на пентаграммы. В общем, от прочитанного осталось тягостное впечатление, как будто сама к этому каким-то боком причастна. Далее я села в подошедший автобус и поехала. Позади меня сидели две тетушки. От нечего делать стала прислушиваться к их оживленному разговору, в котором как раз обсуждалось это объявление. Как выяснилось, написал его некий Боря Пьянь. Одна из этих дам говорила. Я его семьдесят 77 -го года знаю. Как дом вселились знаю. Страшный человек. Помню, в школе еще учился. А уже собак вешал в лесочке рядом с домом. Издевался над всеми, кто на глаза попадался. Три раза женат был. Одна жена из окна выбросилась. Другая пропала без вести. Может сбежала, а может и... Не успела. Третья сейчас в психушке. Соседи с оглядкой ходят, он как напьется, начинает проклинать всех, бегает по подъезду, на стенах каракули пишет. По утрам горские земли под порогом квартир постоянно находят. Не ладится жизнь у тех, кто живет рядом у него с квартирой. Говорят, если Борьку с утра встретишь, пиши, день пропал, и готовься к неприятностям. Особо мнительные люди квартиры попродавали и разъехались. А те, кто приехал, мучаются и тоже пытаются съехать. Ведьмак, одним словом, не работает, а всегда при деньгах, сыт, пьян, на такси разъезжает. Так что не завидую тому, кто кошелек уборки спёр. Этот разговор, как и объявление, наверное, вскоре бы стерся из моей памяти. Если бы не случай произошедший в эти выходные Утром в воскресенье я решила пройтись по магазинам Вышла из дома и отправилась к остановке Издалека около остановки увидела машину полиции И так называемую труповозку На остановке лежал большой черный мешок Вернее труп в черном мешке Возле него суетились люди и наш участковый Близко подходить мне не захотелось И я решила пройтись до следующей остановки пешком А вот вчера я встретила участкового И конечно поинтересовалась, что там на остановке произошло Как оказалось, погибший был тем самым Борькой Его нашли утром сильно избитым Руки и ноги переломаны с одним выколотым глазом. Долго к нему никто не подходил, думали пьяный. А он жив был еще. Лежал и стонал. Когда уже подошли, а оказалось, что поздно. Вспомнила я тогда его объявление. Все, что он вору тому пожелал, с ним и случилось. В голове у меня не укладывается... Если он сам был ведьмаком, то почему с ним такое произошло? Может все же есть предел злобы у людей, желающих другим несчастья, и даже к ним все обратно возвращается?